Сидит в парке на лавочке дедуля, Плачет горькими слезями. Мимо проходит парень и говорит, «Дедушка, так что вы плачете?» Он говорит, «Ой, внучок, не поймешь ты меня, Мне 92 года на старости лет Влюбился в нее, в красавицу, А ей 23 года. Ой, и в кровяти мы вместе, Все у нас хорошо». Расыпаемся вместе, на работу она уходит, завтрак мне готовит. С работы мне каждую минутку свободную звонит, С работы приходит, ужин мне вкусный готовит. Ох, как в раю, как в раю! Парень говорит, дедулечка, так что ж вы плачете? Радоваться нужно! Дедуля так вытирает слезы и говорит, ой, сынок, я забыл, где живу!